Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Авули, и именно сегодня я буду отвечать на ваши вопросики, которые вы оставили под прошлым видеороликом. Но если вы не успели оставить свой вопрос или задали что-то не то, и у вас еще еще есть вопросы, то задавайте под этим видео, скорее всего, будет вторая часть. И вопросы для второй части пойдут именно отсюда. Кстати, все, кто оставил комментарий, попадут в этот видеоролик. Все их каналы находятся в описании, и поэтому ты можешь пропиарить свой канал, просто оставь комментарий под этим видеороликом. Как-то логично, да? Ну ладно, давайте отвечать уже на вопросы, ну и приятного вам просмотра. Итак, Good Game. Вопрос, какая игра из серии Hello Neighbor, считай, альфы это тебе больше всего нравится? Ну, смотри, больше всего не нравится именно Hello Neighbor обычная. Потому что Hello Neighbor 2 мы пока полностью не видели, и поэтому о ней сказать я пока ничего не могу. А прошлые части, они очень прикольные, но в основном это все бета и альфы, у которых достаточно много багов. И нет, я не говорю то, что Hello Neighbor мало багов. Но мне просто нравится мультяшный стиль. Второй вопрос. Что ты больше всего хочешь увидеть в Хэллоу 2? Больше всего хочу увидеть Хэллоу Нейбер 2. То, чего я ждал от Хэллоу обычный. Это живой мир. И кстати, что нам показывают в трейлерах и NPC, то я это и получу. Поэтому мои ожидания вполне оправданы. Ну и переходим к следующему человеку. Ну а следующий человек это Ведус. И у него тут четыре вопросика. Так, хорошо, первый вопрос. Планируешь ли ты видео... Почему-то кроме соседа. Ну, по крайней мере, пока что мой канал напрямую связан с игрой «Привет сосед». И фонировать другие игры я пока не собираюсь. Но, скорее всего, скоро будет стрим. Как я пришел к названию Авули? Ну, смотри, был 2018 год, канал назывался «Треск 32». Да, Алды на месте. И, знаешь, я такой, что то это не звучит. И пошел в эти сайты, которые с, наз... с рандомными названиями букв, каналов, имен и так далее. И поставил первую букву «А» и поставил пять букв и мне упал аболи аболи там была буква б но я такой что-то не звучит и сделал букву в и вот такой абули посидел по дому и думаю ну вроде звучит прикольно оставил и вот только сейчас я допер то что какая-то рыба <coughs>, которая находится в русских странах неудобненько вышло вопрос какие игры играешь играл любишь играть или любил ну игра <coughs> игры это вопрос такой Достаточно щепетильный, потому что играл я огромное количество игр, я <смех> просто люблю в них играть. Ну и запоминающего это Мафия 1, 2, Колда 1, scp потому что я провел там дофига времени, и сейчас играю в Грисмот. Привет, сосед, я играл во все части, как-то, знаете, люблю играть, но сейчас не перепрохожу, потому что уже там заниматься, грубо говоря, не Все, что могу выжимать из этой игры, я выжимаю. Чай с печеньем или кофе с мороженым? но ну, это достаточно сложный вопрос, наверное, больше чай с печеньем. Потому что к кофе я отношусь нейтрально. По крайней мере, такого, который у меня дома, я в основном не пью, только очень редко. А Самый лучший кофе Маки. Вот так вот. Ну и переходим к следующему человеку. Веселая песня ПР. Очень рад тебя здесь видеть. И знаете, вот у него прям огромнейшее количество вопросов, поэтому будем отвечать последовательно. Окей. Вопросики, чебу речки сейчас будут. Будешь читать вопросы? Ну, наверное, нет. Хотя я уже читаю, поэтому да. Любишь щебрики? Ну, пробовал когда-то. Какая твоя цель? Моя цель это сделать тематику Хеллоу точно такую же, как тематику всего Ютуба, то есть... Если вы играете в CSGO и увлекаетесь данной тематикой, то вы стопудово надеюсь здесь видеоролик «Как развить канал с CSGO?», «Как делать превьюшки?», «Как делать пак ютубера?», «Как развиваться?», «Что снимать?» и так далее. А вот по сосед такого нет. Мой канал как раз таки нацелен на эти вот ключевые вопросы, ведь просто такого никто не делает, и я должен этим заниматься. Ну, по крайней мере, так кажется. Как появился мой канал? Ну, во-первых, это не первый мой канал, я занимаюсь Ютубом с 2016 года. Тогда я снимал блок и это не были видеоролики, это было, мне было лет мало. И я проводил стримы, кстати, мне тогда даже донатили. Поэтому как-то пришел к этому, когда увидел Hello Neighbor, такой, ого, очень круто, надо заснять. И заснял. Ну и пошло-поехало. кс Hello Neighbor, Нейбер, немного Майнкрафта, Fall Guys и Hello Neighbor. Вот и по сей момент с Что ты любишь? Я люблю конкурсы, конкурсы это святое. Тонкий намек, я понял, скорее всего конкурс все-таки будет. Но по краю ХЗ на что? Что не придумаем. Будешь делать видео по другим играм? Уже отвечал, но скорее всего по Гаррису может быть когда выйдет что-нибудь. Будет интервью с Missing Entity. Uh, да, будет, но station интервью планирую именно с EB7. Хотя, если миссинг захочет, и если вы ему напишите в комментариях, там, типа, будет интервью, то, скорее всего, он согласится. Хотя, и связаться с ним я попробую. Будешь делать моды на Hello Neighbor? Да, буду, но, наверное, не сейчас. Я, конечно, делал пару модов, и вот, если брать видеоинтервью с Клексом, это отдельная карта, которую я сам делал. А это прям отдельное здание, может быть, когда-нибудь будет обзор, но я думаю, то, что нет, не очень сильно интересно. Хочешь в космос? Да, там нет экзаменов, Меня никто там ими пинать не будет. Знаешь таблицу Меделеева? Нет, у меня по химии двойка. Кем ты хочешь стать? Было бы неплохо стать хорошим ютубером, но если не получится, займусь бизнесом. Будет еще на 2022 году интервью со мной? Ну, скорее всего, да. Ей планы на лето и весну. Летом у меня будут экзамены, весной буду к ним готовиться. Какие хочешь сделать еще интервью? Хотелось бы взять интервью ib 7 что я планирую в ближайшие дни. Миссинг-энтитити, скорее всего. Ну и пройтись уже по другим каналам тоже посмотреть. Какие видео хочешь делать? Хочу делать видео, на которые не нужно много времени. Как твои дела? Мои дела. Да, вроде нормально. Home TikTok. Следующий вопрос именно от него. А, знаешь, мистер Созер? Ну да, слил комментарии под моими видеороликами. Будут ли другие игры, кроме Холоунейбор? Уже вроде отвечал, но отвечу еще раз. Планирую, планирую, но пока не будет. Что будешь делать, если франшиза Холоунейбор закончится? Выкуплю компанию и продолжу ее за них. Что бы ты добавил в игру? Добавил бы... НПС побольше и жил, сделал бы же реально живой город, прям с реальными взаимодействиями с людьми, Но ну, я ставил бы мультяшную графику, потому что какая сейчас графика, мне очень сильно нравится. И что ты будешь делать на тысячу подписчиков? Ну, я планирую как-нибудь конкурс сделать или стрим. Ну, посмотрим, до 1000 подписчиков еще далеко, сейчас только 500, и нам еще расти и расти. А, следующий вопрос от Плей. Вопросы. Ты, да, можешь быть полезен. И, ты бомж? Нет. У тебя есть коробочка А коробочка это уже определенное место жительства Как ты относишься к другим играм По типу и Батим ФНАФ я слежу за первой За FNAF, я слежу с первой части А вот Батим я к сожалению не знаю Будет прикольно, если Расскажете мне об этой игре в описании В комментариях В описании мне об играх Рассказывайте, дожили? Скоро ли будет обзор на наш проект? Мафроман, жди, наверное будет Просто я пока собираю информацию по поводу тебя, а еще мне нужно заниматься учебой. Что значит табули? Ну, вроде уже говорил, просто рандом пью буковки. Кто будет следующий после того, как ты снимешь ответ на вопросы? Планируется IB7, но ХЗ, может, он меня проигнорит. Как тебе песни по про Холл бар Холлунайбер 2? По мне они шикарны. Ну, знаешь, зеленый граммофон топчик. Ошибка, вопрос не найден, здесь только IB7. Вот, IB7, как раз-таки напиши мне, будешь ли со мной делать интервью с тобой. Будут ли теории по Hello так вроде были. Грегори, залезай в эту вентиляцию. Грегори, это выглядит много... Хорошо. Так, кто встречи по очереди? Тоже Good Game. Ну, встречает на очереди IB7. Go IB7, прям мои мысли читаешь. Но вот такой вот получился видеоролик. Не очень большой, не очень маленький. Ну и комментариев было не так много. Хотя все комментаторы попали в видеоролик. И все комментарии были очень интересны. Спасибо большое, что дали мне возможность на них поотвечать. с вами был я, Вуля. Всем удачи и хорошего настроения. Хорошего вам вечера. Пока.